Рецепт приготовления вареной зеленой фасоли с жареным беконом, красным луком и куриным бульоном. Нежную фасоль в густом соусе хорошо подавать в качестве гарнира к ребрышкам. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Фасоль разрезать пополам, заполнить кастрюлю водой, хорошо посолить, довести воду до кипения, как только вода начинает кипеть, снизить огонь и добавить зеленую фасоль в воду. Варить около 1-2 минут, пока фасоль не станет ярко-зеленого цвета и слегка мягкой. 2. Виоложить фасоль в ледяную воду и дать остыть. Затем виоложить на бумажные полотенца и дать стечь воде, оставить в сторону. 3. 4 ломтика бекона разрезать вдоль пополам а затем на маленькие квадратики нагреть большую сковороду в среднем огне, добавить нарезанный бекон, готовить до хрустящей корочки. 4. Добавить мелко нарезанный лук и измельченный чеснока, жарить, пока лук не станет прозрачным. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Добавить зеленую фасоль на сковороду и перемешать, посыпать мука и перемешать. Сочетание муки и жира от бекона придает блюду густую консистенцию. 6. Добавить куриный бульон, перемешать, добавить больше бульона при необходимости, пока не достигнете желаемой консистенции. Приправить солью и перцем по вкусу, дать немного остыть и подавать. Подписывайтесь и ставьте лайки. Нам понадобится зеленой фасоли, 450 грамм, бекона, 4 ломтика, чеснока, 3 зубчика, куриного бульона, 1-1,5 стакана, соль и перец, по вкусу, количество порций, 4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. До встречи.